Алексей, здравствуйте. Заявок очень много, но сейчас пришли эти юбки «Гусиная лапка» заявок много, но опять же, вот смотрите, 10 тысяч просмотров. Вот должно было быть, при том количестве комментариев, которые люди накидали, должно быть 16-20 тысяч просмотров. Все равно, мне кажется, что-то не то. Или они некорректно отображают количество просмотров, но не могут они так резко упасть. Заявки есть, я ничего не могу сказать. Вчера мы весь вечер ушли, еще весь, за весь вечером еще не все были заявки закрыты, но у нас вчера пришли вот эти вот сумасшедшие юбки наши, вот эти, которые у вас на рекламе стоят. Вот Сегодня с утра пришли, конечно, 83 э, открытых чата, ну, чата не открытых, только на одном из телефонов. На втором примерно столько же и почти 60 у меня в Инстаграм. То есть, как бы, ну, много запросов, какие-то просто не открыты, потому что мы их не открыли, чтобы уже оформить, то есть люди оплатили. Какие-то уже, ну, как бы, сформированные заказы, но новые тоже